Здравствуйте, дорогие подписчики гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Овен на апрель месяц. Уже весна, дорогие друзья! И давайте посмотрим, что ждет вас, дорогие Овны, в апреле. Посмотрим, какие задачи перед вами стоят. Какие события строения в этом месяце. По работе подсказку по отношениям по семье. И одна карта из колоды Трансерфинг реальности. Как подсказка, как вы можете изменить свою реальность, если она вас не устраивает, меняя свои мысли. Итак, приступим. Карта задач, карта звезда. Во-первых, это старший аркан. И карта говорит о том, что вам нужно в этом месяце больше общаться, передвигаться. Возможно, кто-то из вас будет обращаться к астрологам, тарологам, чтобы узнать свою судьбу, получить какие-то новости да, о том будущем, которое ждет вас. Карта говорит о том, что ты сделал какой-то важный выбор в своей жизни, и теперь перед тобой открываются новые шикарные какие-то возможности. И главное в этом месяце их увидеть и не пройти мимо. Карта обещает новое знакомство, много общения и получение известий да, вот о своем будущем. Карта, это На карте изображена Вифлеемская звезда, когда мир узнал по звезде о том, что пришел спаситель мира. Также и у вас в вашей жизни в этом месяце придут какие-то новости, какие-то известия, из которых вы поймете, что у вас все будет теперь нормально, что все будет хорошо. Давайте посмотрим теперь по событиям и настроениям, как пройдет этот месяц. Два старших аркана по событиям идет. Это значит, что многие события, которые будут происходить в вашей жизни в этом месяце, они запланированы и их уже не изменишь. Первая карта сила говорит о том, что успеха вы добьетесь только если вы будете прилагать усилия, проявите силу духа, силу воли, тогда к вам придет успех, тогда вы добьетесь победы в каком-то деле, победы над какими-то обстоятельствами, победу, может быть, над своими какими-то... Вредными привычками. Давно, может быть, хотели, пробовали, пытались, не получалось. В этом месяце все получится. Это карта добродетели. Поэтому вы должны проявить все свои лучшие качества. Вы должны верить в себя для того, чтобы добиться успеха. Вы должны понимать цель своей жизни, да, своего направления. И четко идти по своему пути. Чтобы проявить силу духа и силу воли, конечно, вам будут посылаться какие-то испытания, какие-то ситуации, в которых вы должны будете себя проявить, вот эти свои качества хорошие. Также карта советует заняться своим здоровьем, обратить внимание на свое тело. Для кого-то может быть как совет заняться спортом. У кого-то по этой карте будут соревнования, да, или когда нужно среди многих людей показать свою силу, доказать, что я лучший. Это может быть и собеседование, и какие-то другие ситуации, да, где мы должны проявить себя, показать себя, все, все свои лучшие качества. Для кого-то это может быть выступление на публике перед большим количеством людей. Может быть, вы никогда не выступали перед массой народа, и в этом месяце вот какого-то рода, такого рода испытания могут у вас быть. Еще одно значение этой карты – это любовь, сексуальная любовь. У вас может появиться сила, такая, желание в этом месяце к противоположному полу. И эту силу, ну, эту силу по этой карте, конечно, нужно правильно использовать. Вторая карта – Отшельник. Смотрите, как интересно. Первая карта – карта добродетельная. Да, она заставляет вас показать свои лучшие качества, проявить свои лучшие качества. И вторая карта – она требует от вас тоже добродетеля проявить себя, но уже а, в другом плане. Она говорит, будь благоразумен или благоразумно, соизмеряя свои желания со своими возможностями. Карта советует оцени свой опыт, свои знания, свои связи, что ты можешь сейчас использовать во благо своего развития. И не просто развития, а духовного развития. Также карта говорит о том, что Нужно опять же обратить внимание на здоровье. Это костная система, это позвоночник. И э, не простужаться, потому что здесь изображен ледник. От холода идет у нас, э, могут быть какие-то заболевания. Поэтому берегите свое здоровье. Также карта говорит о том, что нужно подумать о старшем поколении своего рода. О бабушках, о дедушках, о родителях позвонить им, да, спросить, может быть, нужна им какая-то помощь, как они себя чувствуют. Просто приехать, поговорить, уделить им время. А для кого-то эта карта говорит о том, что нужно задуматься о последствиях своих действий. Какие действия вы предпринимали раньше, какие результаты вы получили, нравятся ли вам эти результаты. Если вас не устраивает та жизнь, которая сейчас у вас есть, вы должны просто осознать и понять, что вы сами создали эту жизнь своими решениями, своим отношением к кому-то или к чему-то. И если сейчас вы углубитесь как бы в этот анализ, вы найдете ответы на свои вопросы и вы поймете, почему что-то происходит в вашей жизни, почему оно происходит именно так и как это можно изменить. Карта говорит о том, что нужно научиться обходиться малым потому что это карта добродетель, благоразумие. Не нужно делать каких-то покупок, которые вам не нужны, тратить деньги налево-направо. Здесь карта скорее о том, что нужна какая-то аскеза, нужно в чем то умерить свой пыл, уменьшить свои желания, попридержать их, научиться обходиться малым, да, вот то, что у нас есть, то и достаточно. Это не навсегда, это на какое-то время для того, чтобы что-то понять, что-то осознать и изменить какую-то ситуацию. И третья карта это шестерка Пентаклей. Карта говорит о том, что когда вы проявите все свои лучшие качества, силу воли, силу духа, благоразумие да, в каких-то вопросах, вам придет помощь. Кому-то материальная, кому-то духовная. Но помощь обязательно придет. И здесь, конечно, смотря в какой вы позиции находитесь, если вы по этим картам добились определенного успеха и можете помогать людям советом или деньгами, или энергией своей, да, вниманием, то вы обязательно ее окажете, и это будет полезно для людей. Если вы в позиции просящего, да, то вот эти карты вам говорили о том, что задумайся, когда тебе люди помогают, это не будет всегда продолжаться, поэтому нужно что-то предпринимать. Для того, чтобы выйти из той ситуации, в которой ты находишься. Для того, чтобы изменить свою жизнь. Вообще карта позитивная и хорошая. Она говорит, что у вас к концу месяца будут финансы. Это может быть и помощь чья-то. Это может просто быть получение денег, заработка, зарплаты. Или помощи от государства, от людей. Но деньги с, ну, с финансами вам помогут по этой карте. Это хорошая карта для получения финансов. Карта говорит, что здесь очень важно соблюдать баланс, давать и брать, когда мы даем людям, даем, даем, даем, а они не растут, они только надеются на нашу помощь, мы этим им не помогаем, надо это понимать, или... Когда нам кто-то дает, дает бесконечно, мы тоже не растем, мы не выходим за пределы своих доходов, да, мы не можем подняться выше. Поэтому здесь вот этот баланс важно соблюсти. И а еще карта говорит о том, что нужно соблюдать осторожность в обращении с деньгами, да? благоразумно их использовать, как говорила вот вторая карта. Умерить свои желания, свой пыл. И тогда у вас деньги будут, тогда они у вас, ну, они принесут вам пользу, они пойдут во благо. Давайте посмотрим по работе совета. «Рыцарь кубков» – чудесная карта. Если вы ищете работу, вы, вам будет сделано хорошее предложение, вы обязательно найдете работу. Если вы уже на работе, эта карта говорит о том, что придут какие-то новости радостные. Для кого-то это повышение зарплаты, для кого-то это премия, это доходы, это приход денег, это приход новостей, которые нас радуют, это события, которые нас радуют. Во всех планах карта позитивная для работы. Все, что нам нужно для работы. Вот по этой карте все к нам придет. Это и люди, это и ресурсы, и финансы. Если надо, какие-то новые идеи, новые какие-то возможности. И карта советует, прими предложения, которые тебе делаются. Прими вот эти новые возможности, которые к тебе идут. И тебя ждет успех. Следующая карта, это карта семей, отношений, любви. И здесь карта когда человек показывает нам, что мы будем зациклены на своих каких-то внутренних мыслях, мы будем очень много думать о себе, как я себя чувствую. По этой карте говорится, карта как бы говорит, что у тебя какой-то внутренний есть конфликт, тебе чего-то не хватает в отношениях, тебя что-то не устраивает. Но часто так бывает по этой карте, что наши вот ощущения они не отражают реальности. Здесь человек слишком зациклен на своих вот этих ощущениях, и это может быть лично просто мнение человека, не имеющее там ничего, не связано как бы с реальностью. И здесь вот человеку дается шанс что-то наладить, что-то улучшить в своей жизни, да, в семье, в отношениях. А человек просто может упустить этот шанс, он его не замечает. Возможно, из-за того, что на работе много событий. Смотрите, здесь вам идет предложение. И по семье, по детям, по отношениям у вас тоже идет предложение. Но здесь, если здесь вы готовы принять, да, вот увидеть эти возможности что в делах семьи вы можете это упустить. Поэтому совет по этой карте. Не только здесь смотрите, какие возможности, но и для семьи, для отношений, для улучшения, может быть, общения с детьми или отношений, отношений с родственниками. Да? Будут какие-то возможности, используйте и их. И тогда ваша жизнь вообще заиграет новыми красками и принесет вам еще больше эмоций приятных. Давайте посмотрим, что советует вам трансерфинг. Как вы можете изменить свою жизнь? меняя свои мысли и свое мировоззрение. И вам выпадает старший аркан 15. ⁇ Моя цель ⁇ это я ⁇,⁇ говорит карта. Карта говорит о том, что занимаясь собой, вы обретете, если вы займетесь собой, вы обретете новый смысл жизни. Карта советует полюбить себя, уделить себе время. Когда мы себя любим, когда мы уделяем себе время, весь мир начинает на нас обращать внимание, потому что мы сами занимаемся собой. Нам идут новые возможности, нам идут люди, которые нам нужны. Нам идет энергия, ресурсы. Поэтому, ну, что значит заняться собой? Это, например, заняться своим телом, фитнесом, спортом, сменить свой имидж, там, сменить прическу. Как вы одеваетесь, да? Может быть, раньше вы одевались в строгие какие-то костюмы, платья там, а сейчас вы захотите легкости, рюшечки, туфельки, да, вот будут какие-то изменения такого рода. Карта говорит о том, что если вы вот так начнете себя менять, весь мир вокруг вас изменится. Ситуации в вашей жизни, которые вам не нравятся, они уйдут. Поэтому, дорогие друзья, дорогие овны, у вас прекрасный расклад, посмотрите, по работе у вас идут новые возможности в семье, в отношениях, в любви у вас есть вот эти шансы изменить что-то к лучшему, больше времени уделять семье, просто нужно обратить на это внимание. Вы в этом месяце можете проявить все свои лучшие качества, силу духа, силу воли, благоразумие свое проявить, получить... Духовную, финансовую помощь, та помощь, которая вам наиболее вам нужна, сейчас вы обязательно ее получите. И смотрите, цель, чтобы выполнить этого месяца, нужно больше общаться, больше смотреть в будущее, искать вот эти новые возможности, новые шансы и не упускать их. Итак, дорогие друзья, я желаю вам удачи, процветания, любви. Пусть у вас получится полюбить себя, и тогда весь мир... Ответит вам тоже любовью. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.